а топовые модели имеют их даже несколько. Востребованы ли такие интегрированные контроллеры в материнских платах для обычных пользователей – другой вопрос, но в любом случае некоторые материнские платы предоставляют возможность создать RAID-массив. Далее в видео будут представлены краткие рекомендации по созданию RAID-массива на домашнем ПК и конкретный пример сборки ПК с RAID. Первым делом нужно определиться для каких целей и какой тип RAID вам нужен. Детальный рейд в массивах смотрите предыдущее наше видео, ссылку я оставлю в описании. Определившись типом RAID нужно подобрать материнскую плату с поддержкой нужного вам типа и наличие достаточного количества SATA-разъемов. Для своих нужд было принято решение построить систему с RAID 5. Для этого была выбрана материнская плата ISROKE B365M PRO 4 с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10 и шестью SATA разъемами для дисков, вместительный корпус Cooler Master K380 с большим количеством посадочных мест под HDD, процессор от Intel i5-9400F, одна планка оперативной памяти Kingston на 16 ГБ и видеокарта 1060 и блок питания на 600 Вт. Итак, с комплектующими мы разобрались, приступаем к сборке. Первым делом установим процессор и оперативную память на материнскую плату. Этот процесс несложный, нужно ли сориентироваться как его расположить в сокете. Если вы впервые собираете компьютер, ни в коем случае не нужно пытаться его вдавить силой и установить его так, как он не хочет устанавливаться. Все это приведет к тому, что вы попросту погнете ножки или повредите процессор. При правильной установке он легко и без усилий сядет на свое место. На самом процессоре есть обозначение в углу в виде треугольника и такое же обозначение есть и на материнской плате. Этот угол на процессоре и такой же угол на сокете должны совпадать. Также на самом процессоре есть небольшие вырезы и соответственно на сокете метки под них. Обратите на это внимание. Устанавливаем процессор. и фиксируем его защелкой. Процессор установлен. Следующий этап нанесение термопасты и установка кулера процессора. В моем случае термопаста уже нанесена на кулер. Нужно лишь его установить. Ставим его на свое место и поворачиваем защелки для фиксации с кулером всегда идет в комплекте инструкция по его установке, так что достаточно ознакомиться с ней перед установкой и вы установите его без проблем. Теперь осталось подключить его к материнской плате. Для этого штекер который идет от вентилятора нужно впихнуть разъем обозначен как CPU Fan, его расположение зависит от материнской платы, но надпись всегда одна и та же. Далее устанавливаем оперативную память и откладываем плату в сторону. Для установки памяти оттягиваем защелки и ставим память в разъем. Здесь нужно быть внимательным, так как память устанавливается одной определенной стороной. Если она не садится на свое место, то просто переверните ее. Не нужно при установке памяти прилагать больших усилий и вдавливать ее, если она не становится на свое место. На материнской плате есть обозначения и их нумерации. Откладываем плату и приступаем к корпусу. Сейчас мы установим блок питания и сделаем небольшой менеджмент кабелей. Устанавливаем блок питания на свое место. Прикручиваем. Болтики идут в комплекте с блоком. кабеля укладываем со стороны задней боковой крышки. В коробке с под материнской платы найдите заглушку и установите ее на заднюю панель в соответствии с расположением самой платы, посадив ее в это окно с внутренней стороны корпуса до щелчка. Далее примеряем материнскую плату внутри корпуса и находим где нужно будет вкрутить посадочные места, как правило они идут в комплекте с корпусом. Вкручиваем в соответствии с отверстиями на материнской плате и затем снова примеряем плату совпали ли они. Устанавливаем ее в корпус и прикручиваем соответствующими болтиками из набора корпуса. Сперва попробуйте какие болтики подходят, а потом можете вкручивать. Следующим этапом будет подключение блока питания к материнской плате. Подключаем питание процессора, это 8-пиновый шнур и питание материнской платы, самый крупный шнур. Следующим этапом будет подключение передней панели корпуса к материнской плате. На данном этапе у вас могут возникнуть сложности, если вы это делаете впервые, особенно при подключении передних индикаторов корпуса. Но не бойтесь, все штекеры уже обозначены и все разъемы на материнской плате соответственно тоже указаны. Штекер аудио подключаем соответственно в разъем аудио. Сложного в этом ничего нет. Стоит лишь обратить внимание, как расположены коннекторы, потому как при неправильном подключении штекер попросту не сядет на свое место. Далее подключаем штекер USB в разъем USB 1 или 2. Это не имеет никакого значения. Подключаем кнопки Power, Reset и LED-индикаторы. В инструкции к материнской плате должны быть детально указаны их расположения. Полярность как правило обозначена на материнской плате и штекерах, а также подключаем кабель USB 3.0. Здесь тоже все подписано. Теперь пришел черед накопителей. Для нашего RAID мы используем 6 дисков Western Digital на 320 ГБ каждый, устанавливаем их и закрепляем. Подключаем питание и соединяем SATA кабелем с материнской платой. Так как разъемов питания для подключения всех дисков не хватает, будем использовать соответствующие переходники. Ну и осталось лишь установить видеокарту. Примеряем ее в корпусе и выламываем соответствующее окно. Затем просто устанавливаем карту в слот PCI Express и крепим ее болтами. После установки подключаем кабель питания видеокарты. На этом сборка компьютера закончена. Итак, компьютер собран, теперь нужно настроить наш рейд в BIOS и установить на него операционную систему. Открываем BIOS, переходим в продвинутый режим, расширенные, Intel Rapid Storage Technology. Здесь выбираем Create RAID Volume, указываем имя, выбираем тип RAID и отмечаем диски для него. И внизу жмем Create Volume Жмем Выход Сохранить изменения и выйти. Теперь осталось установить операционную систему. Для этого потребуется загрузочная флешка или диск. Как создать загрузочную флешку и установить систему у нас на канале есть отдельное видео. Смотрите по ссылке в описании. Здесь все стандартно, загружаемся с флешки, выбираем язык, далее, установить, вводим ключ, выбираем редакцию операционной системы, которую хотите установить. Принимаем условия соглашения. На этом этапе нужно выбрать диск, как видите система видит один диск на 1 с лишним терабайт, это наш RAID диск, отмечаем его и жмем далее. Система установлена, открыв мой компьютер здесь мы видим наш диск на 1 с лишним терабайт, открыв свойства вы можете увидеть что это и есть наш RAID 5 который мы создали.